Доброе утро, день, вечер, спокойной ночи. Как говорится, вас много, я один. Ну вот, дорогие друзья, наступила у нас сегодня суббота. Рабочая суббота, как это говорят. Пахом, махом, я этого в праздниках не разбираюсь. Нужно покормить кроликов. Наконец-то мне вчера провезли в пятницу комбикорм, как 92 для кроликов. Нужно это все раздать. А то честно бы рассыпал тут там. Пшеницы они сказали ешь ее сам Ну не в этом дело даже корольки привыкли кушать комбикорм и травку травку мы вчера накосили все это покажем сад хоть немножко поднялся помидоры уже вот такие вот не знаю даже как мы будем садить ну что-нибудь придумаем как мы что придумали мы обязательно покажем кто у нас окролился какое количество крольчат ну и что мы будем сейчас делать вы все дорогие друзья сами увидите Оставайтесь с нами. Смотрите, какие мы переросшие томаты будем садить это уже конечно же неправильно мы ставим не ставим стаканчики, потому что сейчас что здесь сломает ветер поэтому только в таком положении а как будем садить и выйдем с этого положения когда помидор у нас большой сейчас покажу ну смотрите сейчас покажу наглядно как я буду садить такие томаты я не говорю что это правильно я считаю что это очень правильно потому что томаты это томаты берем обыкновенную колхозную копницу я даже не меряю, ну примерно 40 сантиметров, плюс-минус. И тут дорожка. Земля очень влажная. Откопали траншею, выдавили, положили. Присыпали. Это чтобы водичку можно было, ну потом поправиться. Дальше. Копаем. Копаем. берем, ложим, не, сто, не стоя, ложим, все очень просто, ну а тут да, так, уже понятно, что пройдемся, вот таким макаром у нас, получается, лежат томаты, что получится дальше, покажем, но здесь их ветер сейчас не сломает, они корешки пустят максимально по стеблю, ну и пустят корешки, она потом вот так поднимется, а потом уже будем ставить подпорочку, шморочку и все остальное. Оставайтесь с нами еще, видите? После мы посадили, воду будем заливать мы. Вот сюда, вот здесь у нас корневая система, здесь тоже корневая система, вот здесь вот, вот здесь, где я сейчас стою, тоже корневая система. Первых там неделька сколько пустят здесь корни полностью на побеге. Побег начинает подниматься. После этого будем мы формировать <coughs> пирамиду, как говорят, да, чтобы она все-таки стояла. То есть, если вот здесь корневая система, то берем вот сбоку, то есть по центру квадратик, по центру и вот такие будем вот таким макаром будем все это засыпаться. И каждый кустик та же самая. Вот таким макаром будет все засыпаться. Чтобы сформировать бугорок, корневая система там будет очень сильная. Приват уже будет здесь, в этот на ствол потому что на стволе будут уже корни как что это буду делать я вам дальше покажу конечно же я не говорю что так нужно делать я говорю как я лично делаю оставайтесь со мной мы пойдем еще много работы делать ну вот мы покосили свой сад более менее стали видно где какие деревья между прочим осенние яблоньки которые были по осени посажены уже зацветают вот там наши бегают цесарки царская птица дурная Ну Обкосили, вечером будем что-то сограбать И кроликам в обязательном порядке давать Как вы можете обратить внимание Вот это яблонька Сорт не помню Но обильное цветение По осени было посажено а Рядышком еще одна вот такая красота А вот поречка первый год Желтая веточка, но есть Наш абрикос жизни радуется И нас радует Ну и конечно же персик Как же без персиков А там антисарочки ходят и персик и супруга и цесарки между прочим от этих цесарок мы 4 яйца положили под курицу один маленький нюанс курица сидит 21 день на яйцах а цесарка должна 27 28 поэтому вот яйца мы подложили под курицу квочку они будут лежать 6-7 дней а потом будем добавлять к ним же куриные яйца что будет из этого ну сходим сейчас посмотрим ну вот, как я вам и говорил, сейчас посмотрим, что под ней там. А Под ней 4 яйца, они цесарки. Вот еще она посидит денек, а на следующий. То есть в воскресенье вечером мы подложим еще сюда 10 куриных яиц. Что и получится из этого? Ну, оставайтесь с нами, мы все покажем и расскажем. Ну, вот такой вот мешок. Здесь даже кролик нарисованный с БВМВД. Б... БВМД. Ёбарасы ты. 20 килограммов вот Мы его открыли Здесь, между прочим, второго пакета нету. Ну вот он такой вот Троечка гранула Пыль есть, конечно Будем сейчас через друшляк сеять Вот бирочка Сейчас мы их покормим Там, правда, как я и говорил сып-сып-сып, насыпай Как я и говорил, там у нас была пшеница Так, не рассыпаем ЦМО аккуратно да не, не туда, они же пускай приедят Между прочим, как вы видите, соль там еще есть Ага, что-то ищет Следующее, сказал заведующий Не экономишь ты корма, дорогая Вот эта крольчиха родила, родила у нас 10 штук, все они живые, крольчиха пононьше. детки не панонши. Детки получились помеси, а, разные по, между прочим, здесь пуха, то все пух, который даже он уже и не нужен. Ну ладно, это ее пускай там, пускай забирается, Забирает свой пух назад. А, кормушка здесь вот такая, обыкновенная, насыпаем мы сверху сюда, но у нее здесь уже полная, потому что засыпано было зерно. Короче, ценники Проблема с сеном. Видите, точнее не сеном, а травой. Видите, это вообще все остается. Все остается. Это говнище, ну, на этой интересной позитивной ноте мы будем с вами прощаться на сегодня только. Комбикор мы сейчас всем насыпим. Водички раздадим. Пойдем дальше ковыряться в огороде. Еще нужно тыку посадить, гарбузы а точнее, да, свинки-то у нас тоже есть. В следующем ролике обязательно их покажем. Мамка вот-вот-вот уже должна родить. Так что оставайтесь с нами. Серый кролик с вами. Будьте с нами. Всем вашим семьям благ, земных и неземных. Счастья, здоровья и благополучия. Всем пока.